Друзья, всем привет! Сегодня мы разбираем такую тему, как счастливые и несчастные. И в этом ролике мы постараемся разобрать, почему одни люди относят себя к категории счастливых людей, а вторые, наоборот, к несчастным. Можно ли с этим что-то сделать? И какую роль в этом процессе играет душа? И первое, с чего стоит начать, это вспомнить, что в нашем мире все дуально. И для каждого человека с его разными характеристиками, а соответственно и с характеристиками души, тот или иной вариант событий, который с ним происходит, воспринимается как счастливым или несчастным. По большому счету, есть одна мерность, которая делится на счастье и несчастье. И люди, которые излучают счастье, они, соответственно, находятся на высоких вибрациях. И наоборот, те люди, которые находятся на низких вибрациях, по ним сразу видно, что они несчастны. И раз в этом мире все дуально, то такие выражения, как счастливый или несчастный, являются для души субъективным понятием которые дают тот или иной опыт, не более. С точки зрения человека, наоборот, эти выражения опираются на вполне ощутимые эмоции, чувства и те ощущения, которые возникают у человека, когда он имеет свое тело. Также от меня и от других людей вы уже не раз, скорее всего, слышали такое выражение, что в этом мире нет ничего лишнего. Другими словами, если что-то в вашей жизни присутствует, пусть это даже самое неприятное, страшное, оно для чего-то вам необходимо. Если говорить о людях и о шкале, на которой стоит с одной стороны несчастье, на второй стороне счастье, то эта шкала она является элементом сравнения для человека, чтобы он мог двигаться к осознанности или наоборот уходить от невежества. Если говорить об осознанности и об ее повышении, то и для души, и для тела, и тот и другой вариант, будь то счастливый или несчастный, он для души является необходимым и может быть очень даже желанным. С точки зрения человеческого тела, наоборот, наше тело, оно ощущает боль, оно ощущает то, что ему что-то неприятно. И именно поэтому человек старается максимально держаться стороны плюса, то есть стороны счастливого проживания. Но принцип обогащения опыта и для души, и для тела, он работает приблизительно одинаково. То есть тогда, когда мы чего-то не знаем, мы, как правило, можем совершать так называемые ошибки, то есть проходить негативный опыт. И... Именно он позволяет нам в следующий раз туда не ступать. Когда же мы находим свое счастье, то мы как правило запоминаем эту точку и путь, по которому мы прошли, который нас привел к ней. И если у человека уже есть багаж негативного опыта, он осознает какое же блаженство и какая ценность вот этого опыта. И наоборот, если человек еще не получал негативного опыта то ему может показаться, что каким бы путем он ни шел, оно все равно приведет вот к этому счастью. И, как правило, такой человек рано или поздно найдет свой путь, где он обретет так называемое несчастье. Другими словами, можно сказать, что счастье и несчастье является элементом причинно-следственной связи, которая показывает, что будет, если ты будешь идти туда, что будет идти, если ты будешь идти другим путем. И так как душа имеет абсолютную свободу выбора, то еще перед приходом она может выбрать путь, по которому она пройдет и получит именно негативный опыт, опыт несчастья. И здесь можно подумать, что с этим уже ничего не сделаешь, раз наша душа еще до воплощения выбрала пройти такой негативный, несчастный опыт. Но хорошая новость заключается в том, что абсолютная свобода выбора, она у души присутствует в любой момент времени. И так же, как она присутствовала в момент выбора до воплощения, точно так же она присутствует и в моменте, когда мы проживаем уже это самое воплощение. И разбирая проговоренный опыт, где душа решила пройти несчастное воплощение, надо осознавать, что для этого она будет подбирать и тело, в котором есть определенные программы, установки, которые будут подталкивать в эту сторону. Кроме этого, эти установки и программы могут тянуться еще из прошлых жизней за самой душой, которая еще не осознала определенные аспекты того, кем она является. И их наличие, по большому счету, является движущей силой, которая толкает душу получать в новые новые опыты, которые смогут ее обогатить. И как только с ней это произойдет, душа сможет впитать весь этот полученный опыт в себя, этот опыт станет частью ее, и она сможет двигаться дальше. Именно поэтому нам хорошо бы вспоминать, что повышение осознанности связано как раз таки с проработкой вот этих вот программ, установок. И для нас не важно, где мы их нахватались, в этой жизни или они тянутся за нами еще с прошлых жизней. И для того, чтобы подобное могло происходить, пришло время проговорить про нашу ответственность. Ведь только тогда, когда мы перестаем перекладывать ответственность за все то, что происходит в нашей жизни на других, мы и начинаем иметь возможность менять свое отношение к тем или иным вещам. Именно этот поступок способен поменять всю нашу жизнь, ведь давно уже известно, что нас никто не может обидеть, только наши отношения приводит к обидам или наоборот к их отсутствию. Но здесь стоит воспринимать меня правильно, ведь я не предлагаю надевать розовые очки, надевать маску и начать улыбаться тогда, когда внутри вас ощущается абсолютное несчастье. Здесь речь идет о том, чтобы взглянуть на все то, что вы воспринимали как несчастное, с другого ракурса понять, что для другого человека с другими характеристиками вот именно эта же ситуация, она может проявляться совершенно по-другому. И если вам удастся поменять свое отношение, то на старые ситуации, на которые вы раньше реагировали, вы начнете реагировать совершенно по-другому. И это можно легче сделать, когда у вас есть живой пример тех людей, которые уже реагируют на эти ситуации совершенно по-другому. И если в данный момент времени вы проживаете какую-то ситуацию, которую вы воспринимаете как несчастье, то надо понимать, что именно эту ситуацию ваша душа подтянула для вас, а значит она вам необходима. И если вы сможете осознать, где же эта точка необходимости, то вы сможете проработать эту ситуацию, и она станет для вас уже как минимум нейтральной. И именно взятие ответственности в свои руки позволяет человеку выйти из-за кольцовки, перестать быть жертвой и начать двигаться по-новому, делать новые шаги, которые приведут к новому результату. И так как все мы разные, и каждая душа и тело имеет свои неповторимые характеристики, даже проживая одни и те же опыты, они восприниматься для каждого из нас будут иначе. Если говорить о душах, то после умирания мы проходим процесс проработки, когда мы становимся на место друг друга и начинаем ощущать вот этими разными характеристиками той души, с которой мы взаимодействовали при жизни. И этот процесс в тысячи раз позволяет ускорить процесс роста осознанности каждой души, потому что все мы начинаем становиться на место другого и начинаем ощущать то, чего мы раньше бы не ощущали, если бы мы не взаимодействовали с этой душой. И данный инструмент Абсолюта еще больше позволяет осознать какие шаги в самом воплощении мы делали правильно, а где мы наступали на грабли. Также с нашим ощущением счастья или несчастья взаимодействует и работает другая мерность, на которой находится движение и остановка. Если говорить про остановку, то она необходима для того, чтобы отдохнуть, ну или сфокусироваться на моменте здесь и сейчас, на том моменте, который вы сейчас проживаете. Движение, в свою очередь, необходимо в тех моментах, когда произошло какое-то застаивание, то есть тогда, когда уже надо что-то менять, что-то начать двигать, чтобы это было по-другому. Именно поэтому движение дарит возможность несчастным людям отвести их от того, что они называют для себя проблемой, и подарить им новый опыт или какие-то новые ощущения. Если же человек, который в данный момент времени чувствует себя несчастным, Вдруг остановится, то скорее всего он останется в состоянии жертвы, он останется в состоянии закольцовки и очень долго будет выбираться из этого процесса. Если же мы говорим про остановку для человека, который наоборот ощущает себя счастливым, то это позволит ему сконцентрироваться на этом состоянии, заметить это состояние и заметить тот момент, проживающий как здесь и сейчас. Другими словами, остановку в большинстве случаев лучше использовать для короткого отдыха или замечания момента здесь и сейчас. В остальных моментах лучше двигаться дальше. Ведь если мы посмотрим на мир, то в принципе все то, что называется жизнью, оно имеет движение. И наоборот, все то, что очень надолго останавливается, мы называем мертвым. Друзья, я уже буду заканчивать, но напоследок хочу проговорить про такой момент, как критическая масса. Я хочу напомнить, что чем больше людей окружает нас счастливых, тем легче нам становиться счастливыми. И наоборот, если мы меняем себя, если мы становимся счастливыми, и таких людей становится критическое значение, то общество в целом оно начинает быть здоровым и друг для друга проявляется с лучшей стороны. Поэтому правило работает все в абсолюте и душа не исключение этому процессу. То есть есть места, где душа находится на очень низких вибрациях. и наоборот есть места, где душа находится на очень высоких вибрациях. И если набирается критическое значение тех душ, которые находятся на низких вибрациях, то это как раковая опухоль, которая начинает расти, и если этот рост не прекращается, то погибает все. И так как в мире все циклично, то души рано или поздно проходит очередной раз забывание воспоминания себя. Но все стремится к тому, чтобы с большего осознать, каким же образом каждый из нас может быть абсолютно счастлив и найти вот эту дорожку к этому состоянию. И что я помню точно, что этот вариант события уже есть, и он есть не один. Так что предлагаю не останавливаться, двигаться дальше, изменять себя к лучшей версии себя и помогать тем, кто еще слабее вас. Как говорится, вместе мы сила, а с точки зрения души я есть ты, ты есть я, и мы есть единое целое. Именно поэтому, становясь счастливым самостоятельно и помогая быть счастливым другому, мы меняем мир к лучшему. Ну вот и все, друзья, я на сегодня буду заканчивать. Если у вас появились какие-то вопросы, то на встрече Азбука Души на эти выходные мы их разберем.